Ивану Луху, марсистская тенденция. Здравствуйте, товарищи! Я тоже вроде как научный сотрудник, но говорить я буду сегодня как революционер. Знаете, научный атеизм, да? В 17 веке, в 18 веке стоял вопрос, что такое гроза? Это электричество, это Илья пророк, бабах и человеческие жертвы. Но мы живем в веке 21. И научный атеизм как теория, как мировоззрение, ты себя изжил. Ведь никто не верит в то, что Бог там на небесах, на облаке и сейчас покарает. Это то, что мозгу у нас душа вместо там электричества между нейронами. Течет. Сейчас религия это не столько мировоззрение, сколько трусость отдельного человека, трусость человека, который боится взять на себя ответственность перед самим собой. Перед социумом, перед обществом, перед человечеством. Люди боятся сказать, а «Да, я сдохну и все. Люди боятся сказать, от меня все зависит, судьба человечества зависит от меня. От того, восстану я и освобожу людей вместе с моими товарищами, или не сделаю это. Вот в чем проблема. Вы знаете, почему Путин, почему олигархи, капиталисты, бюрократы, почему они привечают церкви. Почему они отдают ей собственность, позволяют ей спекулировать золотом, э, недвижимостью, тем, чем она реально занимается, а очень просто. Потому что любая религия, это в первую очередь религия, идея непротивления. Это подход, когда человек должен терпеть и страдать. Терпеть и страдать. Если он не хочет терпеть и страдать, это называется грех. Голодная мать крадет в магазине буханку хлеба. Это грех. Избитый до полусмерти рабочий нападает, там, стреляет в Приморье, сейчас судит милиционера. Это смертный грех. Я не знаю, кто-нибудь там трахает жену олигарха потихоньку. Это вообще что-то ужасное. А нам плевать. Мы отберем у них собственность. Ну, дальше я не буду это как бы... Вот. Ну все остальное тоже И нам плевать на все эти смертные грехи Нам плевать на то, что церковь нам запрещает делать Мы делаем то, что хотим А то, что мы хотим делать, они называют грехом А то, что они называют добродетелью Это встать на колени и целовать ботинки тому, кто грабит и угнетает нас Это добродетель Терпел будешь терпеть, а за это тебе будет 100, я сколько, миллион лет в Царстве Божьем, белые, значит, простынки на облаке. Вы знаете, если завтра вы подойдете к человеку и скажете, давай мне тысячу рублей, а я через миллион лет дам тебе миллиард, то тебя у вас посадят в тюрьму за мошенничество. Ну, если вы эти деньги потратите. А церковь, ей это можно, она этим занимается. Она обещает людям то, что не может дать. А за что? а, на самом деле, за то, что ты будешь себя хорошо вести. Хорошо себя вести. В этом, на самом деле, основная идея церкви. Не греши. Не греши, и ты будешь счастлив. Ты можешь ничего не делать. От тебя, на самом деле, ничего особого не требуют. От тебя не требуют подвига, не требуют спасения человечества, экологии, планеты, рабочего класса. Нет, освобождения ничего не требуют. Не греши, как просто. Как просто не грешить и заслужить вечное блаженство. Но нет. Мы будем грешить. Мы совершим самый страшный грех. Мы освободим все человечество от угнетения. Все люди будут свободны. И никто не будет думать о том, что нужно какое-то блаженство. Кроме этого, мы построим Царство Божье на земле.